Наверняка ты следишь за курсом криптовалют и переживаешь скачки биткоина как личную трагедию. Но какой в этом смысл, если у тебя никакой криптовалюты нет? Нам кажется, самое время это исправить. И если ты не знаешь, с чего начать, это видео специально для тебя. Твоему вниманию представляем 6 способов, как купить криптовалюту. Погнали! Способ первый – купить криптовалюту через кошелек. Прежде чем покупать, нужно создать этот самый кошелек. Ну, логично правда. Их существует несколько видов. Если интересно, пиши в комменты, и мы более детально остановимся на каждом из них и запилим мануал по созданию личного кошелька с разбором плюсов и минусов. У любого криптокошелька есть функция обмена валюты. Иными словами, через него ты можешь обменять свои кровные тугрики на биточек или другую крипту. Ну, например, на бульбокоины. Но это если кошелек мультивалютный, конечно. Для этого в своем криптокошельке нащупай раздел «Обменять». Выбери там свою валюту, способ оплаты. Это могут быть электронные кошельки, банковская карта, оплата через терминал, ну и, конечно же, сумму транзакции. Несколько секунд и вуаля! Теперь ты счастливый обладатель крипты. Можешь смело троллить окружающих. Преимущества. Скорость покупки крипты, понятный интерфейс, интеграция с основными платежными системами, надежность и защищенность финансовых операций. Недостатки. Часто невыгодный обменный курс и дополнительная комиссия за обмен валюты. Едем дальше. Способ второй. Купить криптовалюту на бирже. Из-за хайпа вокруг битка, как грибы после дождя, начали появляться криптобиржи. Биржи криптовалют – это веб-площадки, на которых юзеры могут обменять одну крипту на другую, ну, например, биткоины на дохкоины, или на обычную валюты — евро, доллары, юани и прочие тугрики. Схема работы криптобирж примерно одинакова. Регистрируешься на сайте, затем через терминал с карты или электронного кошелька вносишь денежки на счет, выбираешь нужную крипту и ее количество. Система сама найдет подходящее предложение по актуальному курсу, ну или можешь за Морочиться и поискать предложение по выгодному курсу вручную. Затем отправляешь заявку на покупку и ожидаешь подтверждения сделки. Если все прошло удачно, дзилынь – крипта на твоем биржевом счету. Только учти, что биржи не слишком подходят для долгосрочного хранения криптовалюты. Любая из них может в любой момент обвалиться. И плакали твои денежки. Да и по уровню защищенности они частенько уступают криптокошелькам. Так что после совершения сделки имеет смысл сразу же вывести кровные на свой основной кошелек. Кстати, играя на курсе, ты можешь не только купить, но и заработать криптовалюту. Преимущества. Возможность выбора самого выгодного курса покупки. Возможность приобретения различных криптовалют. Дополнительный заработок на колебаниях курса. Интеграция с основными платежными системами. Недостатки. Длительное ожидание выполнения ордера. Наличие биржевых комиссий, а порой и скрытых платежей. Способ третий – купить криптовалюту через обменник. Конечно, в обычном обменнике ты криптовалюту вряд ли найдешь. Для этого существуют специальные обменники криптовалют. Они работают по тому же принципу, что и обычные онлайн-обменники. В одну строку вписываешь исходную валюту, в другую – желанную криптовалюту и ее количество. Система автоматически выдаст сумму, которую нужно будет внести за обмен. Если согласен, кликаешь «Обменять» и вжух, денежки улетели, криптовалюта прилетела. Ну или же можешь указать, сколько денежат ты готов потратить на крипту и на какую имя а Прога сама вычислят, сколько ты сможешь купить на свои несчастные 5 баксов. Преимущества. Большой выбор обменников. Оперативный обмен средств. Интеграция с различными платежными системами. Высокая защищенность операций. Недостатки. Менее выгодный курс по сравнению с ручным поиском на биржах. Ограничение на сумму транзакций. Наличие комиссии за обмен валюты. Способ четвертый. Купить криптовалюту через мобильное приложение. Идеальный вариант для самых ленивых. Устанавливаешь на смартфон специальную аплекуху, вводишь нужную сумму для покупки и оплачиваешь ее через интернет-банкинг. В общем, как и в предыдущих вариантах, только через смартфон. После опробы операции крипто-деньги отправляются прямо в твой мобильный криптокошелек. Устанавливая приложение, ты автоматически получаешь такой кошелек, но некоторые сервисы дают возможность выводить валюту сразу на свое основное крипто-портмоне. Преимущества. Моментальный обмен. Высокая защищенность операций. Недостатки. Большинство мобильных приложений работает только с биткоинами. Зависимость от курса. Ограничение на сумму транзакции. Возможность оплаты валюты только через интернет-банкинг. Способ 5. Купить криптовалюту у других людей. Чтобы воспользоваться этим способом, тебе нужно зарегистрироваться на одной из бирж, которая работает по схеме «человек-человек». Это что-то вроде OLX, но только продают тут биткоины и прочие эфирчики. Одни пользователи размещают объявление о продаже крипты, а другие ее у них покупают. При регистрации на сайте ты получаешь бесплатный кошелек, на который и будет поступать купленная валюта, которую ты позднее выведешь на свой основной счет. В поисковой строке вводишь, к примеру, 5 биткоинов, хотя кого мы обманываем, 0,5 тысячных биткоина и присматриваешь актуальные предложения. Если предложение тебе подходит, ты отправляешь продавцу запрос на сделку. Он высылает тебе свои реквизиты и после оплаты переводит оговоренную сумму битховенов на твой счет. Преимущества. Большой выбор предложений по разному курсу. Минимальный порог для проведения операций. Отсутствие дополнительных комиссий и скрытых платежей. Недостатки. Возможность приобрести только биткоины. Зависимость от доступных способов оплаты. Меньшая надежность по сравнению с биржами или обменниками. Человек как-никак и кинуть может. Кстати, покупать биткоины можно и при личной встрече, на том же OLX полно объявлений о продаже. Только не удивляйся, если в результате тебе попробуют втюхать что-то такое. Но это еще ничего, хуже, если на встречу придут молодцы спортивной наружности. Тогда, братишь, прокачанные скиллы в криптотрейдинге тебе вряд ли пригодятся. Способ шестой – купить криптовалюту за наличные. Да-да, ты можешь купить криптовалюту даже без банковской карты или электронного кошелька. Но только если ты не из России. Украинцам же на помощь придет iBox. Да, для этого придется оторвать пятую точку от дивана. Прости, бро. Для начала найди терминал iBox. В разделе «Электронные деньги» выбери услугу btcu.bios. Авторизуйся и положи деньги на свой виртуальный счет. Он будет привязан к номеру телефона. После оплаты получишь чек с кодом, который нужно будет ввести на сайте btcu.bios, и уже на этом сайте ты сможешь обменять деньги со своего виртуального счета на биткоины. Но традиционным крипто кошельком обзавестись все же придется. Только на него ты сможешь перевести приобретенную валюту. Есть, конечно, и криптоматы – специальные терминалы для покупки криптовалюты за наличку. Но ты же понимаешь, что искать в наших широтах криптоматы – все равно что чупакабру. Кто-то где-то вроде видел, но это не точно. Правда, справедливо это только в отношении Украины. В России Криптоматы более распространены. Преимущество. Возможность купить криптовалюту, не имея банковской карты или электронного кошелька. Недостатки. Через обычные терминалы можно приобрести только биткоины. Ограничение суммы транзакции. Дополнительная комиссия за пополнение счета. Зависимость от курса, принятого провайдером. Как видишь, рабочих способов купить криптовалюту довольно много, но всюду есть свои недостатки и подводные камни. Если ты только начинаешь вникать в эти крипторыночные отношения, попробуй сперва набить руку в купле-продаже и обмене. И только потом лезь в игры с ордерами на биржах. Кто знает, может именно осторожная покупка первой небольшой суммы крипты станет началом большого пути в построении прибыльного криптобизнеса. Хочешь еще роликов на эту тему? Ну, например, какие бывают криптокошельки, какие особенности их использования и т.д. Лепи свой криптолукас этому видео и пиши в комменты. Ну и подписан нам зашерить не забудь.